Поезд можно без сомнения отнести к одному из самых романтичных видов транспорта, если рассматривать путешествия уже сейчас набрало огромную популярность путешествия на так называемых ретро поездах посмотрите одно из моих видео про путешествие по карелии здесь в Рускеале можно прокатиться на фантастическом ретро поезде Рускеальском экспрессе ссылочку я прикрепляю в описании к данному видео а мы переходим к нашей теме какие же самые длинные или просто необычные железные дороги существуют в мире они пересекают множество различных ландшафтов пустыни леса и ледники в этот раз поговорим о поистине волшебном мире самых невероятных желез железных дорог которые проносятся над пропастями и другими природными зрелищами существуют так называемые рекордные железнодорожные маршруты со своими особенностями которые делают их самыми уникальными в мире начнем с тех что попроще знаете ли вы какая железная дорога была самой старой в мире и где она находилась речь идет о железнодорожном пути ливерпуль манчестер магистраль созданная в 1831 году для перевозки товаров в условиях полной промышленной революции вскоре была использована и для людей и до сих пор работает таким же образом с незначительными изменениями оригинального пути легендарный паровоз ракета отправился в свой первый путь расстилающийся на 56 километров со скоростью всего в 27 километров в час на данный момент он больше не на службе а посмотреть на него можно в великолепном национальном железнодорожном музее в городе йорке Бернина экспресс согласно данным гугла этот знаменитый красный поезд по количеству запросов превосходит транссибирскую магистраль этот живописный маршрут длится 4 часа и проходит через самые красивые долины и горы альп между италией и швейцарией в некоторых местах бернина экспресс превышает высоту 2000 метров каждый год путешественники со всего мира планируют свой маршрут так чтобы сесть на маленький красный поезд и насладиться захватывающей поездкой идеально подходящей для любителей гор фотографии и для семей. Маршрут настолько красив, что ЮНЕСКО внесла его в список всемирного наследия. Особенность поезда в том, что он панорамный. Окна здесь не просто во всю стену, но и заходят на потолок. Маршрут пролегает через 55 туннелей и 196 мостов. Если вы бы не отказались от путешествия на данном поезде, поставьте этому видео лайк и поделитесь им с человеком, которого взяли бы с собой в поездку. Следующий в нашем перечне поезд, который прозвали Пулей. Синкансен имел протяженность 515 километров. И был запущен в 1964 году к летним Олимпийским играм. 17 станций, поезд пролетал за 2,5 часа, но японская высокоскоростная сеть Sinkansen не остановилась на этом. Да, она была первой в мире, кто ввел этот стандарт, но их цель состоит в том, чтобы превзойти себя снова. Рекорд скорости для поездки на поезде был фактически завоеван прототипом серии Sinkansen L0, который работает благодаря магнитной левитации. Впервые испытанный в 2015 году, он установил мировой рекорд 603 километров в час используется между городами токио и осака следующий в нашей десятке лучших железнодорожных маршрутов indian pacific Эта ветка метро протянулась через всю австралию на 4351 километр от сиднея до индийского океана совершить эту поездку невероятный опыт так как поезда в индия-пасифик проходят по регионам чарующей красоты даже удивительная равнина Наларбор является одним из мест через которые проходит эта железная дорога путь проходит и через через столицу золотоискателей Калгурли, где за отдельную плату проводят полуторачасовую автобусную экскурсию. Интересная особенность, что по дороге из сиднея в Перт поезд проезжает одни города, а из Перта в Сидной Другие. Раньше здесь были места в так называемых красных вагонах, но их убрали. И остались вагоны только золотые и платиновые, по названиям которых несложно догадаться, что цены на такое путешествие не из низких. Двигаемся дальше и следующий в нашем списке поезд, достигающий самой большой высоты в мире. Отправляется он из Шанхая, Китай, в Тибет. Лхасы. Весь путь займет у вас 51 час, а протяженность всей железнодорожной ветки составляет 4373 километра и достигает она высоты в 5000 метров. На борту поезда есть кислородные баллоны в случае чрезвычайных ситуаций, потому что эта поездка буквально захватывает дух путешествие по высокогорию может помочь акклиматизироваться высота же самого лхаса 4200 метров далее отправляемся в сша эта страна в принципе имеет самую крупную железнодорожную сеть в мире протяженностью в 250 тысяч километров один из самых популярных маршрутов чикаго лос-анджелес поездка длится 65 часов и проходит через 40 остановок сами поезда компании Armtrack, осуществляющие данный маршрут используют в своих интерьерах уклон в старину и даже бортпроводники в своих униформах выглядят словно Актер старых фильмов голливуда атмосферной выходит не только сама поездка но и нахождение в таком поезде следующий железнодорожный путь на очереди заслуживающий внимание торонто ванкувер протяженностью в 4466 километров поездку осуществляет via rail и буквально знакомит путешественников с канадой на протяжении 66 остановок и 86 часов пути вы сможете увидеть не только заснеженные скалистые горы и канадские леса но и представителей канадской природы лосей аль и даже медведей. А промежуточные остановки в таких городах, как Виннипек, Саскатун и Эдмонтон, позволяют немного прикоснуться к многогранной канадской культуре. Инин Шанхай. Железная дорога, соединяющая Инин, важный административный узел северо-западного Китая. И Шанхай, самый крупный город страны по численности населения. Поезд проходит через весь Китай, позволяя пассажирам насладиться видами из окна и взглянуть на местные локации. В частности, поезд проезжает 7 провинций и 32 станции среди которых Нилки, Цинхэ, Савен, Турфан, Урумчи, Шэньшань, Хами и находится в пути 56 часов. И конечно наш перечень не может существовать без Транссибирской магистрали, самой длинной железной дороги протяженностью в 9288 километров. Она соединяет западную и восточную Россию от Москвы до Владивостока, пересекая Сибирь. Поездка занимает неделю, в течение которой поезд проезжает 87 городов вдоль 7-часовых поясов. Из окна пассажиры могут полюбоваться разнообразием действительного уникальных пейзажей центральной россии урала сибири Забайкалия и дальнего востока маршрут проходит через 16 крупных рек среди которых амур и самый длинный мост через него два с половиной километра но есть магистраль которая переплюнула нашу транссибирскую железная дорога соединяющая Иу, небольшой город на востоке китая и мадрид столицу испании ее протяженность 13 тысяч 52 километра создана она была совсем недавно в 2014 году поездка составляет 21 день и проходит через 8 государств китай казахстан россия беларусь польша германия франция испания маршрут прозвали новым шелковым путем так как именно по нему двигались караваны с товарами из азии в европу сотни лет назад друзья если вам понравилось данное видео не забудьте поставить его. Ему лайк это помогает в развитии нашему каналу ну и конечно не забывайте подписываться если вы еще этого не сделали впереди у нас много всего интересного из мира международного образования путешествий и карьеры